Нормальный образец, вот мне в прошлый раз понравился Халседон. тут вот яблочки, красота. Вылетели. Вот этот особенно интересный. Это вагнуса, так. Ужас, сколько. Отмывать только надо. Две шапочки. Это тоже неплохой образец после трудов праведных александр отдыхает убавились можно переводить на образцы да можно, можно камеру на части образцов на части образцов конечно каелку для масштаба но ну, да я его на руку поставлю Интересно будет, когда отмоется. Хорошо. Клад, клад, клад, клад. Вот это уже. Ну, общем, удачно. Смотрите, какой перелив интересный. Здесь вот даже зеленый красный цвет есть. О, из Торца. Здесь вообще он...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 Бана, вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Ну, где вы плещики-то? говорю. Да. Интересно. Ну вот, погода распогодилась. Солнышко выглянуло. Решила туал покопать. Так, вроде ничего доброго, но один образец капитальный, конечно. Ну как капитальный? Мне понравился. Ну, вот турмалин сидит. Шерл на пигматите классика уже вот кристаллики одним один за одним раз два три согласно лежат плюс он еще <музык> это видно из-за нора вытащен Правда, на стенке ничего нет, кроме вот этого единственного кристаллика. Ну, тоже. Ну, это все из одной серии. вот это осколок кристалла но опять же видите головка целенькая Горку сделали. Хороший образец. Вот тоже неплохой. Жаль, конечно. Один-то хороший. Кристалл. Ну вот, тоже неплохой образец будет. Ну давай, настраивайся. Мусковит как вырос в кристалл кварца. Вот второй маленький еще. росток ну вот из-поддерна такой вот росток кристаллов ну это уже вот пигматит вот, а это вот занорная штука Конечно, это мизер. О, ох, вон какие кристаллички. О малюхотные. Ну как они мне нравятся. Вот именно вот. Долбить жилу. решил посмотреть немножко отвал. Неплохой образец, на мой взгляд, попался. Во-первых, он не маленький, водички надо. Вот тут гранат неплохой, целая семья. С одной стороны, с другой стороны, вот здесь, вот видите, в кварце гранат тоже. И где-то еще... А, вот целый слой. Целый слой веромятовых. Ну, это все удобно удобное стало. О, Сейчас вот на эту сторону перевернулся. Тут вот слюдка идет. Слюдка, значит, интересно. Вот ну, тут вот слютка идет хоть. Где слетка -то, там точно гранат может быть. Не понять тут справа. Справа часть отвала. Ну, вот видим, что похоже на отвал, хотя хотя нет, смотрите-ка. Какая она плотная. Блоки лежат плотные. Вот такой вот следки с кварцем. Может быть мелкий гранат. Мелкий гранат здесь лучше, он прозрачный. Опять же крупный он. Есть крупный. Только. Ну вот, ну вот, мелкий гранат попался, его плохо видно. <раслужит> вот здесь вот видно. Вау! Вот гранат там. Ютка прилеплена. Здесь вот мелочь. Там. Ну это хоть интересно, а то уж хотел яму бросать. А тут какой-то хоть шанс появился. Отложим. Отложу. Там разберемся. Ну вот, интересно. И здесь что-то похожее. Вот шпат белый, белый, белый. А потом, видите, полость выложена вот таким вот шпатом. Вот, видимо, своего рода занорчик тоже. Вот гранат. И тут гранатик сидит. Как бы игры. Ну, в общем, понятно, да? Так. Ну, вот с идет. Ручейком таким вот. Вот так вот. Вот, вот здесь, вот здесь. Вот здесь слюдка, там гранат, но ну, очень мелкий. Вот. Ложим. С этой стороны, наверное, надо. Во всяком случае, здесь целые гранаты. образец сам более-менее ношите меня а вот мелкий гранат не знаю видно нет тут вообще светится вот, гранат в кварце ну и вот даже гранатик маленький в шпате сидит хороший образец